Друзья, привет! Что такое высокорискованные инвестиции? Это, например, инвестиции в криптовалюту. Это инвестиции в всевозможные займы без залога, без какого-то поручительства, без обеспечения недвижимостью или еще чем-то какими-то активами. Таких много сейчас схем. И будьте, пожалуйста, аккуратны, если вы принимаете решение заходить в высокорискованные инвестиции, то отдавайте себе отчет, какие могут быть последствия, не только приятные денежные, но и крах. Какое мое отношение к этому? Когда люди говорят, вот э, инвестировать это всегда риск, высокорискованные инвестиции это втройне риск, я соглашаюсь, но здесь вы должны хорошо понимать, что мной движет. Когда я вкладываю деньги в высокорискованную инвестицию, я заранее понимаю, что, возможно, потеря всех своих денег. И, скорее всего, в высокорискованной инвестиции у меня не будет активов. Что значит не будет активов? Если я теряю, если что-то происходит не так, не по плану идет, то я теряю абсолютно все. И вот это вот я имею в виду с самого начала. Перед тем, как зайти в инвестицию, я понимаю, что возможен крах. И я готова потерять внутренние все эти деньги. Это не значит, что я иду заведомо настроенная на то, чтобы потерять эти деньги. Но я к этому морально готова с самого начала. И да, в высокорисковых инвестициях обычно очень хороший процент годовых. И люди просто теряются, они когда видят огромные проценты, они когда видят эти деньги, которые изо дня в день к ним капают и капают, и капают, и капают. Я понимаю, с одной стороны, этих людей, потому что они э, затуманены, и это, возможно, первый раз, первый опыт в их жизни такой, когда деньги сами работают, приносят большие деньги, и им самим даже не верятся, и хочется, раз пока это все работает, еще больше ресурсов туда, еще что-нибудь продать, заложить, взять кредит. Но будьте внимательны, вокруг высокорискованных инвестиций, во-первых, много обмана, много пирамид и всевозможного мошенничества, а с другой стороны, вы поймите, ни одна инвестиция не дает вам гарантий ни в чем. А высокорисковая уж тем более. Если вы видите где-то высокий процент годовых, если вы видите где-то, что инвестиция, допустим, несет какой-то хайп, да, то есть все бегут туда, обратите на это внимание и помните о том. Что только на вас лежит вся ответственность за те шаги которые вы несете и вы внутренне должны быть готовы к потере денег отношусь я к высокорискованным инвестициям хорошо они имеют место быть но не больше 20 процентов от всего моего капитала и я внутренне готов потерять эти деньги да я вот так отношусь так и живу и мне кажется во многом благодаря вот такому моему отношению даже если какие-то высокорискованные стратегии у меня идут в минус или в ноль, в моей жизни и в моем портфеле кардинально ничего не меняется. А если вам интересно то, как я вижу, 2019 год в плане инвестиций, куда имеет смысл вкладываться, куда имеет смысл заходить, в какие проекты. Обязательно посмотрите мое двух с половиной часовое видео, в котором я рассказываю о своих наблюдениях, о своих выводах по итогам прошлого периода и о том, куда я считаю сейчас имеет смысл заходить в первую очередь. Всем счастливо!